А водичка чистая, но такая она холодная, вот. не теплая, потрогать ее, да, напоминает сейчас, как горная такая река, что она и летом такая холодная, оба, мама, да, вот так вот. Вовремя отошла, так бы сейчас кроссовки замочила.